Всем привет! В этом видео я хочу зачитать песню, либо ее напеть. И я бы не хотела столкнуться с хулиганами и хамами, поэтому я не показываю своего лица. Перед камерами я не снимаюсь, у меня нет такой привычки. Я не привыкшая к этому, поэтому я не показываю своего лица. То есть для начала нужно поработать над именем ну, канала, чтобы тебя приняли, а потом уже и не стесняться, то есть не стесняться показывать себя, не стесняться самого себя. Это не говорит о том, что в жизни я стесняюсь саму себя, просто перед камерам я не хочу, вот. поэтому я не показываю лица. Я просто очень долго думала на эту тему и пришла к тому, что я просто не буду снимать свое лицо. То есть я буду находиться перед камерой, но не буду снимать свое лицо. То есть кому-то я понравлюсь внешне, кому-то я не понравлюсь внешне. Зачем проходиться по моей внешности? То есть у нас много мужчин, которые вообще за языком не следят. Да и женщин тоже. То есть как бы какой бы красивой женщиной ни была она может столкнуться с хамами, вот, поэтому поймите, пожалуйста, меня правильно и примите меня, вот, я зачитаю свою песню или напою ее, сразу, сразу скажу, я не профессионал, я просто любитель, мне за это Оскара не надо, я просто делюсь своим хобби, своим, тем, что я, к творчеству меня тянет, вот. Если вам понравится, ставьте лайки. Если вам не понравится, ставьте дизлайки. Если вы профессионал, в этом деле пишите советы. Я только за. Так вот. Даже не знаю, зачитать или напеть. Но я и то, и то буду стараться делать. Первый куплет. Зачем прощаешь ты, предатель, опять? Ведь рядом не был он, когда ты погибала. Напротив он глумился над твоей душой. В ответ рыдая, ты искала оправдания. И возвращая снова-снова мысли с ним, имело тело, не трезвела голова. Из сердца в кровь растоптана душа. Молилась каждый вечер об одном. Вернись, люблю, скучаю, уповаю. Твои молитвы не одобрил Бог. Он не судьба, он так и не пришел. Забудь, беги от мыслей, его ты отпусти. Не нужен он, не спас от гибели. Тебя он недостоин, а ты шла до конца, Ведь ты его ждала. Ничего не понял, ты сердце без остатка отдала. Он посмеялся, принял за игру, Не слышал крик из раненого зверя. Тут, наверное, выкрик какой-то должен быть. Но ты его прости, и счастье пожелай, другой его отдай. Второй куплет я писала позже, поэтому он от первого лица. И он действительно, правда, так было ну, по-настоящему. Я просто взяла и разбила чашку и бокал. Не буду объяснять, что он значил для меня и что значила для меня чашка, но это то, что действительно важно было для меня. Я, разбив... я разбиваю чашку и бокал в русском тяжелым, я забываю всю любовь с того момента, как было счастье мирно пополам, делила время его уж не вернуть, ты моя ошибка. Я тебя стираю, осколки сброшены в утиль. Любовь убита, уходи, тебя нет в памяти с сегодняшнего дня. Когда я разбивала чашку и бокал, я не стала переделывать, чтобы было созвучнее, чтобы было ритмичнее. Я как рука написала, как было по-настоящему, так я и оставила. Просто это нужно как-то раскрасить, что ли, или мотив. Мотив всегда преображает. Или музыка. Музыка может преобразить настолько, что твои слова покажутся просто божественными. Вот. но я старалась. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и следите за моим порывом души. Не судите строго. Хамы и хулиганы. Смотрите, пожалуйста, хамские хулиганские видео, где развлечения, где всякие, а, не знаю, юмор, пошлый, не пошлый. И. Пожалуйста, не пишите, что мне нужно показать, что мне нужно сделать, я про озабоченную аудиторию. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием. Ну, к таким людям нет смысла обращаться, я сразу скажу, что я таких людей просто не буду замечать. Вы посмотрели, идите дальше. Вот. Удачи вам, любви и терпения. Все. пока. Пока. Знакомые слова, да? Ну, спасибо за просмотр. Всего доброго.